Так, добрый день. Итак, военное положение в Украине с 24 февраля Вот. и 28 февраля Министерство охраны здоровья Украины 25 февраля выдает приказ от о том что оно министерство приостанавливает действие своего приказа от 4 октября 2021 года номер 2153 на основании которого людей отстраняли от работы из-за отсутствия сертификатов о прохождении профилактических уколов, скажем так, от болезни ковид, ну, типа, военное положение, все, ковид, ноль заболевших, ноль информации и так далее, и тому подобное, то есть, э, поэтому они решили приостановить, э, не знаю, как дать этому оценку, но приостановить решили только на время военного положения, то есть, во время военного положения, ковид не такой опасный, не такой страшный и так далее, и тому подобное, и люди уже, которые были отстранены, не несут никакой ответственности. Есть нюанс один, есть один нюанс, он заключается в том, что пункт четвертого, пункт четвертого этого приказа включает в себя следующее, ну, вот, следующий пункт, да, этот, этот приказ э, набирает законной силы с дня его официального опубликования. Но вот, допустим, если мы возьмем урядовый курьер или там официальный э, вестник Украины, то там этих, э, этого документа нет. Э, в, в реестре е, ну, в Едином Государственном реестре нормативно-правовых актов информации о нем тоже нет. Я отправил запрос Минюст и Мос относительно того, когда и где он будет опубликован официально. Если уже опубликован, то дать информацию и зарегистрирован ли он вообще в Минюсте. Вот. Возможно, будет получен такой ответ, что вот есть сайт Мос и... В связи с этим официальное опубликование его считается на сайте Мос. Может быть, надеюсь на это. Некоторые руководители предприятий допускают своих отстраненных ранее сотрудников к работе на основании этого приказа. Некоторые нет, упираются, говорят, вот все, официально не опубликовано и все, и ждут. Хотя тут Киев, я не знаю, как это все сейчас, работает ли вообще редакция, Сложно все стало Вот Но отдаю честь и должность Должная тем До кого это все таки Дошло И они не дожидаются Там даже вот это Газету может ждут Бумагу на которой будет написано Все официально опубликовано Очень странное поведение Поэтому вы можете уже Обращаться к своим администрациям Руководителям ссылаться на сайт МОЗа говорит, что опубликован такой приказ, и просить вас о восстановлении вашем на работе. Почему? Потому что ну, военное время, и ну, нужно приносить пользу. Естественно, это какие-то люди без финансовой поддержки, сколько провели времени. Поэтому восстанавливайтесь, обращайтесь, и все будет хорошо.